Добрый день! Сегодня мы получаем благословение от папы. Эта практика активирует солнце. Если мы общаемся со своим отцом, то можно просто подойти и попросить у него благословения на счастливую жизнь или на какое-то дело. Или позвонить, если он не живет рядом. Это в том случае, если нормальные отношения. Если отношения сложные или человека нет живых, то можно мысленно представить себе его в том виде, в каком вы его благоприятно воспринимаете. Это может быть образ из какого-то возраста или какой-то ассоциативный ряд какой-то. И на астрале в медитации представить себя подходящий к нему, и вы просите его благословения. Так как мы делали в благословении от мамы. Следите, что сопровождает это действие, что вы чувствуете какие-то видения, что-то вокруг, что делает он, что делаете вы. Если он по какой-то причине не дает сейчас, уходит, допустим, то можно повторить и делать это несколько раз, рано или поздно он это сделает. Поделитесь, пожалуйста что почувствовали, что было в этой медитации. Спасибо.